Абсолютно ничего. Мне кажется, наши дети, они как бойцы. Вот они, у них есть цель, они хотят быть артистами балета. Наверное, если бы не родители, они под бандушками ходили. Даже Серьезно, старые. да, потому что в основном вот, за, за малышей сразу родители, они, вы извините, сегодня наш район сильно бомбят, мы не приедем. Они, естественно, родители есть родители, их не чувства. А дети заходят в зал, как будто вообще ничего не происходит. Мы, кстати, даже занимались 1-2 октября, и очень слышно было возле театра, как эм, идет на аэропорт, бомбят. Дети даже не реагировали. Как будто... Как в другом мире. Если мягким это выучили, особенно, наверное, не освобождаясь от определенных рабочих сил, на мягких воротах. Не все равно, что на войне воюет, там должен быть враг перед лицом, а тут это получается внутри сознания, внутри себя человек. Искусство должно жить внутри тебя. Человек сам собой борется, он преодолевает себе какие-то вот ту какую-то невозможность, Может, знаете, когда все, я вот больше не могу, когда ты в сам себя уже не веришь, все равно через какую-то ступень переступаешь. То есть если ты уже Живешь с балетом, ты каждый день встаешь, ты тренируешься, дети, которые начинают учиться, они физиологически полностью себя перестраивают. Это Определенные группы мышц работают, другие не такие, как в жизни. Ломаются даже костные, хрящевые какие-то суставы. Ну, в каком плане ломаются? Мы ну, видоизменяемых. Да. поэтому дети с каждым днем как-то и физически растут и закаляются силой духа они очень много времени во-первых этому посвящают знаете нет там некогда подумать там и пойти погулять или еще где-нибудь поболтаться как-то вот заняты. он очень много времени на себя требует Потому что даже ведущие артисты но они минимум работают 6 часов в сутки, чтобы чего-то добиться. И в этом искусстве нет вот предела. Вот ты чего-то достиг, все, да? Нет. Все равно все каждый день чего-то нужно все время стремиться к лучшему, к лучшему. Вот. Но нет предела в искусстве, к совершенству. Потому что некоторые люди хотят поссорить президентов, а некоторые — в мире. И вот начали собирать воинов. Кто не хотел, кто хотел. Ну и... Президенты заключили приговор, кто кому должен, сколько денег. Ну и сколько надо миллиардов, миллион или рублей. Россия или Киев. Война это когда стреляют, люди боятся, убивают людей, когда это очень опасно для людей. И мы... Сдерживаем свой страх, а потом эта война заканчивается, и мир наступает. Раз, и два, второй, три, как мы делали, четыре, третий, пять, шесть, и два шанжмана де пьер. Анфас семь, выпальман закончить восемь. И все с левушкой. Мне кажется, сейчас нужно поддержать три месяца людей, Кто где-то скрывался, кто-то сидел в подвалах, в бомбежках. А теперь открываются театры и дети те же самые. Хотя бы, знаете, ну психологически как-то, потому что люди очень устали, всегда верят, надеются. Что, ну, война в любом случае, она, поздно или рано, она заканчивается.